Сегодня рассказ пойдет об этой же газовой компании, в которую я заплатил деноминированный рубль по коду 810. Раньше я не замечал, но обратил внимание на две таблички. Тепловая энергетическая компания еще есть такая. Оказалось, что энергетической компании тепловой не существует с 2016 года. Здесь можете поставить на паузу, посмотреть, почитать. В банке я оплатил деноминированный рубль. В сумме э, у меня там выходило 7999. Я заплатил 8 рублей. Ну и с этими э, документами и с чеком об оплате я пришел к газовикам. Чек и сам документ прилагаются в конце ролика. Через 3 дня пойду. Снова к ним, если они меня не будут подключать, наверное, скорее всего, надо будет обратиться в органы по экономическим преступлениям. Да любой, конечно, что-то. Это вот это вот это вот это вот да, да. это вот это вот это вот вот это вот самое, да? Да, да. И вот, бумажка, вот это вот да? вот это вот вот это вот это вот это вот это вот это вот вот это вот у меня штампики еще поставь, Ты все сегодня еще пей, знаете, какой, какой штампик я? Фамилия. а вот, есть какой-то. Еще раз. Пожалуйста. Ну, я повторила входящую, что, ну, что ну, я приняла. Здесь тоже не надо входящее. Все к этому, да? да, да, да, да. Нет, один ты. Два чека угу? у вас сразу. Один, мне, Копия что ли? Не копия, они как они, сразу два. Дважды, дважды, да? дважды да? она а -а -а. распечатана. Что, сказать сумму тоже самое номер ставит. Ага. Да, да, да. И штампик будет, можно. Штампик-то ставить какой-то? Никакой не входящий. Ну, почему. в такой же штампик. А, здесь... а, я просто расписала, что я прибирала. Карайте, вас... какой штампу у вас 1087-28, какие. Да, посмотрите. Нет. Угу. Вот, спасибо. Это тоже нам, да? Да, да, да. да. Это все к одному идет, да? <связано> Тысячи нам надо вам подойти взять разрешение на замену, да? <связано> <18 -33. связано> да, да, да. Действуйте, пока есть время. Скоро они все поменяются. Тут же я выкладываю указ президента Ельцина о деноминации советского рубля. Спасибо за ваше уделенное время и делитесь с друзьями.